Привет всем! В 2018 году компания DJI выпустила карманную камеру DJI Osmo Pocket. Так ее и назвали карманной. И вот уже прошли два года. И как бы по традиции DJI они делают обновление каждые два года для своих дронов, для своих стабилизаторов всяких. И вот я... Хочу громко пованговать. Хочу громко помечтать, что уже как бы и пора выпустить новую камеру, которая будет называться VGI Osmo Pocket 2. И в этом видео я хочу громко рассказать о своих мыслях, о своих хотелках, о своих мечтах, которые должны быть в этой новой камере от компании DJI, которая будет называться DJI Osmo Pocket 2. Уже на рынке появились клоны этой камеры, они называются Femi Palm, они называются Mate, они называются еще какие-то там есть несколько, так что они уже все со встроенными Wi-Fi модулями, уже технологии пошли вперед, так что пора э, компании DJI э, делать ответное слово и показать, что она, она все может не только как бы, э, делать первую хорошую вещь, но и потом ее как бы усовершенствовать и, и делать лучше, чем конкуренты. На сегодняшний день сама картинка DJI лично для меня DJI Pocket устраивает больше всех маленьких камер. Так что э, насчет качества картинки я претензий не имею, Имеется претензии только к иногда ёрзающему фокусу но они сами и испортили его испоганили когда сделали какую-то прошивку и, и так и оставили, как бы говорится забили на пользователя, так что пишите в своих комментариях Какие хотелки есть у вас, какие предложения э, к DJI, если он конечно будет смотреть это видео, э, какие предложения DJI имеются у вас, какие жалобы э, компании есть у вас, чтобы вы хотели, чтобы компания э, сделала э, в новой модели лучше, чем в прошлой чтобы не наступить на, на те же грабли, которые она сама себе поставила э, с первой моделью. я бы хотел громко помечтать, какие плюшки должны вложить производители в новую камеру DJI Osmo Pocket 2. Это, конечно, беспроводное соединение, это Wi-Fi Bluetooth модуль уже встроен внутри, так как это сделала FIMI и доказала, что это вполне возможно в маленькую камеру засунуть фай модуль э, хотел бы, чтобы была уже э, резьба снизу, не где-то, не где-то э, сбоку, э, как кто-то сделал, а снизу э, камеры, чтобы можно было поставить камеру на на какой-нибудь штативчик и было бы удобно. Это э, хотел бы чтобы управление камерой уже было бы каким-то нибудь джойстиком типа как на, на оригинальной селфи-палке от, от DJI Osmo Pocket, что есть у меня этот вот джойстик, он бы он бы очень бы помог в управлении и, и чтобы он был бы как бы не так, чтобы накладной, как отдельный аксессуар, а чтобы он был уже э, прикреплен к камере и уже его не невозможно было отключать. Хотел бы, чтобы сделали дюймовый сенсор на, на, на этой камере и при этом бы не увеличили размеры самой линзы, так как можно было бы использовать все ND-фильтры, что есть у людей, что есть у меня. У меня ND-фильтры от компании FreeBell они очень качественные, не хотелось бы, как бы меньше в использовании стали. Насчет дополнительного микрофона Мог, могут оставить и так как есть, с каким-то переходником, но чтобы этот переходник можно было купить уже сразу со старт продажи, а не так, как некоторые производители даже сами сами DJI делают, вот как делали на DJI Osmo Action, объявили на старте продаж, что будут переходники для микрофонов, а пере... переходники для микрофонов вышли только где-то через 3-4 месяца, и то не от компании DJI, а от стороннего производителя. И так, как даже не появился от оригинальный от DJI, этот переходник для Osmo Action. Так что хотел бы, чтобы все можно было бы приобрести в начале старта продаж камеру и какие-то допы, какие-то уже вот этот переходник, так что так как сами микрофоны на Ejia Osmo Pocket встроены неплохие, я ими не жалуюсь. Конечно, ветрозащиту тяжело поставить на них. Может быть, что-нибудь придумает, вот э, как сделала Sony ZV-1 сразу уже э, меховую защиту оригинальную. Может, что-то вот такое сделает. Это будет еще как бы лучше, чем, э, чем ничего. Но это уже, как бы говорю, это все мои громкие э, хотелки. И цену хотел бы, чтобы Цена как да. бы не стала сильно выше или осталась такой же, хотя бы какая она есть. И вот на сегодняшний день она 329 фунтов как была со старта продаж, так и осталась. Но чтобы эти все плюшки были включены. Wi-Fi модуль уже внутри. Колесико, джойстик уже такой бы точка. И... И все аксессуары, такие как переходник для микрофона, чтобы был уже в продаже, чтобы стоял сенсор дюймовый, это было бы вообще круто. Из этого можно немножко даже цену поднять, но это все возможно, это все возможно, я говорю, и чтобы осталась прежняя линза, размером прежним, чтобы можно было ставить фильтры от Привела, это было бы очень-очень, вот даже как бы на 100% мои хотелки, если бы сделают, я был бы очень рад. Я думаю, DJI выпустит камеру в конце ноября, в начале декабря, как и в прошлый раз, в 2018 году. Тоже выпустили перед рождественскими праздниками. И чтобы, как говорится, на Рождество открылись кошельки всех любителей видеосъемки. И могли приобретать на Рождество, на Новый год подарки для себя. И побаловать себя новой, новой игрушкой от DJI, которую ждали уже два года. Так что сегодня э, был с вами я, Солюс, и мой друг Чаки. И не забудьте этому видео поставить лайк. Это вам ничего не стоит э, за мое э, время, проведенное с вами. Э, те, кто не подписались, э, просьба подписаться. Это для меня очень важно. И, если уже подписались, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новости об их камерах об видеосъемке любительской и о других каких-то аксессуарах, так как э, в основном э, на моем канале э, выходит вот такие про TGI видео выходит э, как бы заранее чем, не то что заранее а раньше чем э, в России я как бы такой немножко нахожусь в будущем так что э, подписывайтесь на будущее и следите за, за моим каналом и не забудьте лайк подписка и колокольчик ну а мы погнали домой и поеду сделать э, дубль 2 для GoPro девятки, так что оставайтесь на канале и чао, пока!